Доброго утра, дня, вечера или ночи, в зависимости от того, когда вы смотрите это видео. С вами Делл и... Эфисерг! Всем привет! Сегодня у нас мув О. Да, и, собственно говоря, мы и будем мы... бегать или умирать. Именно так. Да, возможно... Ну и мы нам... уже готовы, да? Цепанется, Оба, оба. Да, да, все вот так сможем. Быстро. Аутбрик, шипостый мяч, жара, Флю... команда зачистки и... Тяжелые пули. Провал падающие, Вот эту штуку ищет эту. Просто я выбрал все редкое да эпичное. А эфесерк из всего обычного. Посмотрим, кто за О, я выбираю мутатор. М -м -м, какой бы мутатор мне выбрать? Ммм, mm джамп -hmm. ну Кайс, ну Кайс. Ну -ка так, аутбрик. О, -о, О, как все Сейчас есть а. Оп, оп опа опа, опа, па па па па па па па па па па па па па па па па как? какого фига? в последнюю секунду просто успел коснуться его. Слушай, этот мячик, он подпрыгивает, его получается нужно на ровную поверхность ставить. Потому что он от пола отпрыгивал у нас, смотри. Да. Он Так, смотри, у нас дельфинчик появился. Так. Давай. Так. Так куда же вы. Ух, нифига, куда я просто Смотри, куда я убежал. Жесть. Как ты вообще там оказался? Я вопрос. в телепорт да. не попал сюда, это жесть. Ой, команда зачистки будет, это вообще будет весело. Так, не трогай меня. А чё трогать-то? Тут просто мы подпрыгиваем. Надо меня все равно трогать. Так, вот сюда. Ух. Ну, кстати, с этим режимом очень классно зачистку ему делать. Да, очень классно. Главное рассчитать, как поставить и просто все забирать. Полный провал. Ну и Ну ну ну ну Ну давайте подпрыгните, уважаемые. Не. Ой, ой, ой, ой, ой, ой, ой. Ладно, мне придется подпрыгнуть. Опа, первый готов. елки зеленые. И я по Смотри, я сплющился. Неплохо, так. Heavy bullets, ну погнали. Желвые пульки. Воу. Так. я пожалуй туда не тут пойду. будет весело. <laughs> Оба. Это Воу. жесть какая-то просто. Сейчас к тебе придут, не волнуйся. Да я вижу вас тут. Ой, ой, ой, куда, куда, что, где происходит? Стреляйте там, стреляйте, пацаны. Оба. О, я даже Отлично. пульки. Не О, да... Что? Я не успел выстрелить просто. Ай, жесть какая. Он за тобой охотится. Я вижу. Так, мне нужно стоять. А, у него больше о. жизни. На тебе. И жизнь. ты его еще и убил. У него меньше было жизни. Я да, у него, меньше было, да, у него меньше было жизни, и ты его еще он прибил. Спайкбол. Ой, шипастый мячик. Ну он, конечно, новогодний у нас. Оба! Привет. Так, понимаешь, да, куда надо убегать? Да, понимаю, куда надо убегать. Подальше от меня, я же напрыгаю сейчас здесь. <гас> Нифига он там, смотри, как баум... <гас> смотри, его сейчас... <гас> ой, <гас> его сейчас расколбасит. <гас> <гас> <гас> его сейчас расколбасит по полной программе. По-моему, он <гас> застрял. <гас> да, По-моему, он застрял. Это бесконечный раунд. <гас> <гас> <гас> <гас> Нет, все, Он Опа. застрял, конечно, но сейчас будет жесть, если он вылетит оттуда. Это Пипец. Ой, жесть, ты посмотри, а мы тут стоим просто. Ну, кто рискнет? Оба. Первый пошел. А че это он туда решил? Я не знаю, че он туда решил. Это бесконечно сейчас будет продолжаться. Ну че? Воу! Воу! Давай, на камень-ножницы. Хрен. У меня бумага. Хрен тебе. Я туда не пойду. Мы будем бесконечно с тобой веселиться так. Смотри, да, давай устроим давай, веселуху давай, давай, Блин. Давай. Веселуху около шара просто побежали Сейчас эти горшочки уберутся Что за фигня? Короче, испытание нужно пройти через шар вот этот Купился нет не купился я пытался его ладно. выбирай выбирай свой мутатор выбирай свой кубик уже да я просто играю вращаем бордеров новый режимчик давай посмотрим что. следующими блоком да уйдите уйдите я я победил а я вообще проиграл да. Вот он еще. Тебя бомбардировали. Где я? Бомбардировали тебя. Вообще пополни. Ну прикольный массовый режим. Плюс, что ли? Сокращает у нас да, плюс. О, Время игры. О, да. Я да. что. Тащить начал что-то. Вот? А давай давай усами, сами помассируй их. Что ты сейчас сказал? Ты понял вообще? Помассируй их <свят> усами. Усатый <свят> няне тут нашелся. <свят> Ой, смотри, сколько Иди много. Да. А как их? О, я их давлю. Нормас. Скопище просто. Просто жесть какая-то. Так. Слушай, у меня тут конкуренты появились, а? Да, Что и нет? не только конкуренты. все-таки тащит усы Что у нас сейчас будет? Опять путаница. Зачем оно? Не знаю. Так, так вот сделаем. Блин, я И... до туда не допрыгну просто. Так, И... вот так. так. Эй, верните мой! Ой, как Радно. я мало что-то начистил в этот. Оба-на. Вот это рыб. Вот эту рыб я что то в этот раз прям мало начистил давай собирай чатпаки полный провал ну чё будем летать Да. вылетаем вау я, yeah. я слишком высоко улетел перебрал с высоты я ли? улетел в другую карту так строительные блоки со стабилизатором офисер будет плохо. Да я не знаю зачем. Рыб, спасибо. Что про... Да что происходит? <гас> оба, просто же скачка какой. -то. Оба, а я выжил? Что? Да, выжил. Я даже не думал. Брик. Я реву. Хардкор. О -о -о -о. Ты понимаешь, так что? что теперь не попрыгать. Да, теперь вообще... не постоять на месте. Так. Давай, начинай. Оба, оба. Оу! Я взял да, я... и жду. Блин, надо его не трогать. Мне было интересно, он нас двоих за этого. Что будет, если да, я уже да, подок да, да, да, блин. Да, сейчас будет шипастый мяч. Так. И кто вот выбирает? Тя -тя. мутатор. Ну и что? Убирает мутатор наш кит, mm, которого да. бомбит. Бархани? Гаси свет? Ну я так и думал, гасис Это сейчас а -а -а. будет же. Мол, рандомная победа, кому она достанется? Оба. Мячку увиден. Я пошел отсюда. Вопрос где он находится? В той части. Давай подпрыгивать чуть-чуть. ой Минус. Оба. Он возле меня был. Вообще это это минус я ты победил. Что? Что? Что у нас Каким-то волшебным образом офицер побеждает. У нас сегодня усатая нянь была, которая всех защекотала своими усами. Да, и в общем, короче, заслужила ударочек. С вами были Дэлф и... На цель, собственно говоря, давайте подписываться на наш канал, ставить лайки, комментировать и, собственно говоря, нажимать на колокольчик. Всем удачки и всем пока.